Всем привет! Вы на канале обменного сервиса xhub.io. В сегодняшнем видео я расскажу вам, как обменять эфир и получить деньги на карту тиньков. Устанавливаем лимиты, карту тиньков, наш адрес электронной почты и нажимаем кнопку Далее. Далее мы попадаем в чат сделки. Курс по сделке фиксируется на 30 минут. Если в течение этого времени не будет получено ни одного подтверждения, курс будет зафиксирован после пятого подтверждения. Обмен будет выполнен также после пятого подтверждения вашей транзакции в сети. Мы видим номер сделки и окно общения с оператором. Мы переведем 20 тысяч. Далее переходим на почту, где мы видим информацию по этой сделке. Далее мы копируем номер кошелька и переводим указанное количество эфира. После того, как эфир поступит на кошелек обменного сервиса, мы получим свои средства на карту Тинькофф Банк. Вот такой